Привет! Хочу показать вам классные сумки На подарок Вам, вашим девочкам Или вашим близким И это бюджетный вариант Почему он бюджетный? Потому что на них сейчас есть скидки До конца марта Есть скидки на эти сумки Цена этих сумок Составляет всего Например вот этой красотки Всего 700 рублей Посмотрите какая классная модель Она мягкая Дно на ножках Свет сильно искажает видео. Она чуть-чуть темнее, чем на видео. У нее на видео молочный цвет, а по факту она бежевая. Может быть, если выкрутить... Вот. Вот так. Потому она... что был свет и очень сильно освещает сумки, бликует и дает другой цвет. В общем, искажает однозначно. 700 рублей девочки дешевле Просто. Бывает. внутри смотрите как у шелковистый подклад вот такой вход на задней стенке карман на молнии вот он дополнительное отделение небольшое Кармашек здесь и вот здесь два кармашка на молнии. Сумочка мягкая, смотрится очень интересно. Простая, но комфортная модель. Для тех, кто любит мягкие модели, ручка средней длины, длинной ручки здесь нет. Идем дальше. Вот эти две сумки по 800 рублей. Это саквояж. Он формованный, выполнен из крокодила. Крокодил фактурный весь. Он прям с теснением. Здесь ножки. На задней стенке карман на молнии. Ручки, кроме того, что прошиты, они еще проклепаны для прочности и для декора. Идем вовнутрь. Вот такой ремешок на плечо. Очень качественный подклад. Он прокушил цовистый и качество у него замечательное, плотный. На задней стенке карман на молнии, дополнительно мягкая перегородка. На передней стенке кармашки на молнии. Вот такая красивая сумка. И из этого же крокодила и в этом же материале есть еще одна моделька. Вот такая. У нее стоимость тоже 800 рублей. Она немножко по-другому сделана. Если это саквояж, то это больше Ой, классика. За счет того, что здесь красивые держатели, вот такой подкрой, сделан интересно, вырублен. Вот такая боковая стеночка, ножки, сверху молния, ручки небольшие. На плечо не всякому сядут, но на локоть и в руки сумка подойдет замечательно. Так, Показываю, что внутри. Потому что некоторые девочки а не показали, что внутри. Показываю. Вот такой вход. Перегородка. Стандарт. Маленькие кармашки. И на задней стенке карман на молнии. Эта модель тоже 700 рублей. Девчонки, они остались по одной. Поэтому, если кому-то понравилась и нужна красотка на лето, звоните, пишите. Под видео есть описание сумок. Есть все контакты Инстаграма. Фейсбука ВКонтакте. И здесь на Ютубе. И знаете, что еще? Под каждым видео по времени разложена каждая модель. Если кто-то не хочет пересматривать все видео, может просмотреть прям описание модельки, прям нажать на именно эту позицию высветиться то, что вам нужно. Пока.